И кил, с вами Арткил, и сегодня в этом видео я покажу вам топ респаки для Ваймворлда. За это вы должны поставить лайк, подписаться на канал, а мы погнали в видос. Так, ну что ж, началась уже, короче, первая каточка. Блять, залутайся! С нашим таким топовым а -а -а, фиолетеньким ресурспаком. Этот ресурспак достаточно очень красивый, можете оценить его в комментариях по 10-бальной шкале, как он вам. Да, ссылочка на него находится в описании, Ну, в принципе, как и все на ресурс паки наши в этом видео. Наши? Ладно, мои. Ладно, наши. Почему мои? Ох, мне. Права на них не имею, но все равно они мои будут. Так. Ты ну. же один сможешь справиться. С кем? Ну, со всеми людьми, которые есть на Скайвэрсе. Да. Хорошо. Потому что меня сзади бьют. А Хотел тебя испугать, а меня сзади бьют. А я его выкинул. Ух, я яйцом ударил его в последний момент. И он все равно твой килл. Мой, я же говорил. Нет, ты ничего не говорил. Я говорил. Даже ничего не утверждал. Я. Я сказал. Что сказал? Что, я помню, что ли? Дышал на эти брони. Возьму далеко, я не хочу к тебе идти. И здесь хорошо. Как плюс мне затопили здесь всю баклажку? не знаю как. Они ну все, минус два прикольно. Так, ну пошли. Куда пойдем? Ты где? Я, я здесь. А что там-то ходишь? Иди, броня, блин, валяется там. Да у меня здесь у броня. А у меня брони нет. Меня броня вообще я в шоке, я тут блокер был, короче, живу отдельно от родителей, с 19 лет ушел. Давай пошли на центр. Пицца откуда? Ничего себе. Центр, пошли. Тюрь. Ну быстрее. Да подожди. Нишка, все плохо. Быстрее. Есть здесь, я их бью сзади. Молодец. Так, дед. Я уму взял, я убил. Фу. Я, ну, твои, я троих убил. Ой, переходим, короче, к второму ресурс-паку. Так, ну все, начинаем мы, короче, играть. Наша вторая каточка. Началась. Надо будет идти. Продолжай. Ну, короче, наша вторая каточка началась. С нашим вот таким вторым ресурспаком, надеюсь. Еще надеюсь. Он такой, он классный, достаточно очень прикольный ресурспак. Оцените все наши, короче, ресурсы в этом видео, которые есть по 10 баночкам или как они вам... Короче, вот давайте, например, спросим нашего стукача. Так, ну вот и все Хотя он уже это отвечал Мы это уже не первый раз записываем Ну так что все Пишите в комментариях Плохой Очень хороший Ну Можно Ой Я сзади скинул. А, ты умер? А, ты невидимый. Да всё-то ты знаешь, ну блин, когда ты невидимый, я хрен тебе. Не дружу с тобой. Я знаю. Взял ещё Ну а чём? Ну хотя у меня меч лучше, чем этот. Давай. Безопасно. Шу -шу. прыгай Пехаем. Улетел. Умер. Минус ну, еще центр. А, вс ⁇ а, Что-то слишком непонятная игра, но мы, короче, переходим к третьему. Окей, окей что началась наша, короче, третья каточка, заключающая наша третья каточка. Оценивайте наши ресурс-паки по 10-балльной шкале, которая есть. Ну, как я раньше говорил, вот как ты этот оценишь ресурсфак? Чистая 8. Ну, ты все, только можешь и и за эти респаки можно поставить лайк и подписаться на канал. Да, это, блядь, самое главное, что можно сделать в этом мире. Это и просто помочь развитию канала. Вым? Дай мне Шуточки, да. шуточки за 300. Ватердроп. Ватердропы А мне? Кто даст? Ватердроп. Допор из доп. Чекай. Такое у нас красивое красиво, небо. Красиво красиво. Небо красивое, я только что увидел. А, носила, небо. Небо. Ой. Че, че Витя, там? Лена, Витя. А. Володя. ды ды ды ды ды ды Там брони дофига. Алмазники. <толкнул> И, -и, и Приветствуйте в нашем новом мире. Ты удочку мирный. Так мне бы этот друг Погнали на центр. Помчались. Ой, Чё, как. Ты? Центр, Чё, читер! Чма читер! Он спиной бьт! Или он вагный. Видишь, да, видишь? Да, да, да. да, я видел. Выносим, выносим. О, oh, найс! Nice. Сверх... А, сверх Минус читак, я в шоке. Ч за неумеха пользуются читами? Вон он и еще двое. Задний габарит. Так ты тех, да, Ну это лук. Так, а у меня. Ух ты ж, а у меня броды нету, воды. Воды Пришли. Един минус. Как хер их знает. Еще один пришел. Да как я так красиво улетаю! Ну, давай. Влетел, влетел, просто красиво. Ужасно. Переходим, короче, к вращению. Ну что, жутко, вот Сергейс, получилось. Всем пока. Подписывал. Ставьте лайк усики Надеюсь, вам понравился этот видосик. через паки в подсказках вверху. Какой он сок больше понравился, пишите в комментариях и тыгайте на 4 досяна, а мы с вами не прощаемся. Подписывайтесь на стаканчика.